Опять в руках к тебе письмо, молчат вопросы, восклицание, Сквозь чистый лист, песок ушли давно, Моей любви, к тебе признание, Опять мне все разрешено. Молчат вопросы о восклицании, Сквозь чистый лист, О, как давно, Мои. Люби к себе признание, Зачем же вновь рассвет На что сургуч, на что печать? На что здесь можно отвечать? Так чистый лист решил, И если можно легче. Зачем покой им омрачнять? На свет прочтешь любовь опять, Предел бумажных сил. Опять в руках к тебе письмо, Тебя не видел я давно, Сквозь листку лист уж все равно, В моей любви к тебе признание. Опять мне все разрешено, веревку вьет, веретено сковчисто лист. О как давно моей любви к тебе признание. Зачем же вновь расстаться сейчас? На что сургуч, на что печать, на что здесь можно отвечать? Так чистый лист решил. И если можно и лишь молчать, Зачем покой им омрачнять? На свет прочтешь любовь опять, Предел бумажных сил.